Все ради новой загадки. Какой же? Сердце змея лежит в чаше, рядом с каменными ликами. Ну, лучше, чем ничего. Наверное. Надо найти ларец и покончить с этим. Опа, кого я тут нашел? Не двигаться. Не искушай. <реклама> Командир Рурк – ветеран спецназа США с отличной подготовкой и целым набором наград. Верховный совет обратил на него внимание, когда до них дошли слухи о его секретных операциях которые Рурк неизменно выполнял со смертоносной эффективностью. Они наняли его, как только заглянули в личное дело. Сейчас он командир военных сил «Тринити» и лично возглавляет отряды дьяконов, у которых есть доступ к модифицированным БТРам «Паладин» и вертолетам «Кардинал». Он второй человек в «Тринити» и подчиняется только Верховному Совету. Если Домингис — сердце «Тринити», то Рурк — кулак. Рурк и Домингис не всегда сходятся во взглядах но относятся друг к другу они а с уважением. Все еще не уверен, что этот ларец вообще существует. Есть что-нибудь? Никого. Посмотри. Что слышно? Как вообще выглядит волшебный ларец? До утра, это не ждет. Ладно, в последний раз. Кажется, мы поискали там, там и вроде бы там. Есть что добавить? Не знаю, какая разница. Если мы что-то упустили, придется начать сначала. Ну да, ты прав. Так, как думаешь, вода в реке выше или ниже, чем тогда? Слушай, хватит расспрашивать, что я помню, а что нет. Когда операцию «Волк-одиночка» отозвали, я выкинул это все из головы. Заваруха. Если будешь и дальше прятаться, то только сильнее разозлишь понял. меня. Ну что, найдем гада. Мы несем Надо потери. Все здесь и смотреть. Ага. Я понял. Кирника! Вы какого хрена? Ищите этот ларец. Враг в вашей зоне! Но доктор Домингес. Мне плевать на доктора Домингеса. Найдите Лару Крофт и убейте ее. И как мы теперь ее найдем? Мы слишком рассредоточились. Это же была поисковая операция. Давай разделимся и сделаем, что можем. Я посмотрю там, а ты будь здесь. А мне когда-то кем заниматься? Что-то найдете, пусть вот столько голову!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 Я же говорил, не отходи! Проверим каждую тень. Сначала Домингес приказывает искать ларец, потом Рурк приказывает искать кровь. Плохое время выбрал погулять. Ее упорство заслуживает уважения. 21 декабря 1603 года. С тех пор, как мы вышли из Синота, Лопес стал задумчивым. Я пошел вперед, но когда повернул в сторону города, Лопес призвал нас остановиться. Затем, взяв с меня обещание молчать, он раскрыл мне свою тайну. В ту ночь у реки я встретил Императора. Я признался ему, кто я, кто мы и зачем прибыли сюда. Наши разжиревшие предводители, которые занимаются интригами даже во время утренних молитв, недостойны владеть шкатулкой. Мы с Императором сошлись в том, что единственный способ защитить ее от них – это забрать, унести подальше отсюда и спрятать. До тех пор, пока кто-то из императорского рода Пайтити, избранный, не разгадает загадки предка и не найдет ее. Сбросив бремя со своей души, Лопес развернулся и пошел в джунгли. Отрядом доложить обстановку. Кардинал 2, все чисто. Что происходит, командир? У нас был фаршок. Отряд Капа. Все чисто, сэр. Давай. Это кардинал 2. Повреждение от тряски в Джульетте. Обвал вывел из строя третичную платформу. Пожара нет. Упавшие деревья заблокировали подход кило 2. У меня нет столько места. Какого черта? Что я вообще здесь делаю? У Нурату нет. Ларец не у меня. Иона. Боже, если с ним что-то случится... Зараза. Больше я не унесу. Здесь перечислены операции, в которых наемник участвовал на службе у Тринити. Мексика, Кения, Сибирь? Я мог бы и ту, что помладше, прихлопнуть, но Рурк сказал ее не трогать. Это он, сволочь, застрелил Анну. Привет, Лара. Кто это? Подозреваю, что ты прослушивала мои сообщения с самой Мексики. Рург. Командир Рурк, ты меня уже послушала, а теперь я слушаю тебя. Еще один предвестник. Каково это? Знать, что ты виновата во всех бедствиях, во всех страданиях. Я знаю, что сделала. Твое лицо, когда Домингис сказал тебе... Но ведь тебе был нужен кинжал, правда? отряда на пляже. Это не должно повториться. Нам лучше все обыскать. Есть что-то интересное в новой поставке? Дамы и господа, тепловизор. Я впереди. Я что-то вижу! Где? Все. Ошибка! Какой-то зверь! Будем зажигать свет или как? Будешь приставать, я вообще его не включу. И почему такая спешка? Рурк сказал, кровь идет сюда. Черт подери! Ладно, сейчас все сделаем. Вот так. Куда же ты ушел, облудок? что-то не так. Противник цикл здесь сюда. Я бежать противника. <с textbooks> Противник глуби. Убеждаю смерть. <свят> Я что-то вижу. Где? Черт.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 Точно что-то не так. Мы несем потери. Вот хорошее место. Надо все обыскать. Свою мать отступаем! Держитесь рядом! Место. Ничего не могу взять. Черт подери! Возьмите тепловизор и найдите ее! Привет, Ральф. Привет, сэр. <сёк> Ты кого-то видишь? Тогда бы я уже выстрелил. Чртова Лара Крофт. Надо ее остановить. Не бойся, остановим. Да? Полагаешься на оборудование? Нет, я полагаюсь на руках. Чрт! Противник. как слышите, противник ликвидирован. Привет, Ральф. Привет, сын. Ты кого-то видишь? Тогда бы я уже выстрелил. Она убила столько наших. Ты кого-то видишь? Тогда бы я уже выстрелил. Я разыщу ее и прикончу. Тогда бы я уже выстрелил. Надо ее устранить. А ведь парни тоже были настороже. А если враг прячется? Если ее укрытие хоть немного пропускает тепло, я ее увижу. Операция! Ненавижу. Разделитесь и осмотрите все! Я пойду с тобой! там. Выглядит интересно. Никого не обнаружено. Цель где-то близко. Стреляйте без предупреждения! Ничего не, не уйти. Будьте начеку. За мной! Стоит взглянуть там. Ничего не нашел. Понял? Будь на чеку. Давай осмотримся. Ну давай, выходи. Надо поискать там. Ты пойдешь впереди. Я тебя прикрою. Черт! У нас потеря! Понял. Ну что, Домой. найдем гад. Стреляйте без предупреждения! Эй, ясно! Надо проверить, где она. Oh. Слушают. Понял. Я тебя найду. Это рецепт галлюциногена. Применялся на войне. Должно помочь. Если намазать им стрелы, получится эффективное оружие. Верно это мама Сара. Мне всегда казалось, что поклонение ей ⁇ некая веселая традиция. Она была богиней зерна у инков. Что до меня, то пусть Тринити сгниет в этих джунглях. А император Пойтити, даже он не понимает, что это за шкатулка. А я понимаю. И знаю, что она не должна попасть в руки к постороннему человеку. Это привело бы к катастрофе. Только самые безгрешные из нас должны распоряжаться силой Серебряного Ларца. Вот почему я должен ее спрятать. Отряд Тау, Крофт направляется к вам. Повторяю, Крофт идет к вам. Господи боже... Она будет наша. Покажите мне ее труп, и весь ваш отряд будет следующим в очереди на испытание дьяконов. Отбой. Все все слышали, за дело. Нас слишком много. Эй, ты выживешь? Господи, надо все здесь осмотреть. Боже! Она будет наша. Покажите мне ее труп, и весь ваш отряд будет следующим в очереди на испытание дьякона. Отбой. Выглядишь ужасно. Я держу. До этого у него все было хорошо. Господи. Вот Иона, Иона, ответь, пожалуйста. Он не ответит, Крофт. Что? Он мертв. Можешь смело добавить своего дружка Иону к списку людей, которых ты погубила. Да пошел, ты, Рурк! Если хочешь забрать труп, он на нефтезаводе. Я иду за тобой.